Как ты так делаешь? Убирайся! Не пей эту воду! Пошел вон! Уходи отсюда и не возвращайся! Слышишь меня? Это для твоего же блага! Уходи! В этом квартале произошло сразу несколько паранормальных явлений. Мы разделимся, чтобы изучить дома, в которых были зафиксированы сверхъестественные явления. Будет проще обнаружить без цвета. Я не знаю, с какими существами мы столкнулись и почему они так враждебны. Да, еще есть время, ты можешь нас пойти.